Анатолий пришел на праздничную программу в честь Дня Победы в парк культуры, спорта и отдыха вместе с семьей. Его сын Артем принял участие в концерте «О том, что было, не забудем» и исполнил патриотическую песню. Песня связана с победой. Мы должны помнить о том, что мы победили фашизм. И наше наши поколение поддерживает нас в вот этом, также будет знать и помнить. Всем жителям на входе в парк волонтеры раздавали георгиевские ленточки и поздравляли с праздником. Я хотел помочь людям, чтобы они ну, больше влились в праздник. И ну, мне стало интересно, как они будут реагировать на это. На сцене выступили творческие коллективы и юные артисты из различных секций и студий культурных и досуговых учреждений округа. И дети постарались, конечно, большие молодцы. Вот. И песни тоже были разные, и веселые, и более серьезные. Дети потрясающе справились, мы ими очень гордимся. Помимо патриотических выступлений, всех гостей парка в этот день ждали и другие сюрпризы. Конечно же ярмарки мастеров. Также сегодня будет возможность угоститься полевой кухней в парке. В парке каждый смог найти занятия себе по душе и отдохнуть с близкими. Увлекательные мастер-классы и насыщенная программа именно так отметили праздник на Лазутинке. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.